И снова всем привет! Сразу начали с гонки. Сразу же идеальный старт. Просто, ух ты, горная, не допрыгнули. Один парень-то допрыгнул. Нужно было сильнее на, на педальку взять. Или А, хотя идеальный старт у нас был. Что я хотел сказать, что не было стартового разгона. Ну, а вот мы его и догнали. Отличненько, отличненько. Вот в чем прелести и минусы вот этой трассы горный, Где-то выиграл, где-то тупанул, проиграл и, и все. И все. И у тебя буквально с первой позиции. У нас есть выпуск, там где мы, ну реально, было первое место. И, и все. И пипец, у нас всех на финише. Вот буквально сейчас доедем. Тут немножко осталось. Вот он, финиш, буквально за следующим вот этот повал там. Видите, парень не может выскочить, и мышь не можем выскочить. Он финиш. Вот здесь как застряли один раз, и все, у нас все обошли. Был бы был как-то первый. Вот, вот, вот, вот Так, следующий заезд Второй из этой серии Что же у нас там будет О, впереди Опять вот эти всякие штучки Главное не разбиться Потому что в вот этих гонках Столько много мы прыгаем Еще и тоннель есть Ах, вот он тоннель Честно говоря, я один раз только смог приехать Вот это вот Ну как, правильно Ой, ай, ой, ой, ой вот это препятствие один раз только получилось у меня проехать как бы я ни старался вот так вот постоянно водитель разбился и ну обидно реально обидно разбиваешься вроде и последним все побились ты после не бьешься все равно последнее место не знаю а у вас как я ну я даже не могу представить я постоянно последний если разбиваюсь печальненько ну, тем временем следующее заезды посмотрим что у нас там будет идеального старта нету нужно будет когда нибудь челлендж сделать там 10 подряд идеальных стартов кто нибудь кстати делал 10 подряд идеальных стартов Мне интересно. я когда-то считал у меня было 8 подряд ну 8 сделают нужно было уходить может было бы больше вот а вот так вот ну, надо будет когда-нибудь попробовать. Если вы меня поддерживаете, то напишите в комментариях. Ну, естественно, ставьте пальчики и делитесь нашим видео. Потому что, ребята, я вижу с школьным сезоном отток немножко от канала и хотелось бы небольшой прирост делать. И буду вам очень благодарен, если будете вы мне в этом помогать. А я со своей стороны обещаю вам делать больше выпусков, больше интересных штучек и... Сейчас немножко, кстати, признаюсь Сейчас немножко пытаюсь переключиться еще на какую-нибудь игру Разбираюсь с азами Я вообще пишу на компьютере, я разбираюсь с азами записи на видео Кстати, кто знает программу хорошую, рабочую На Android 4.4.2, это киткатовский Для записи с рабочего стола Пишите нам, пожалуйста, а если скинете ссылочку для скачки, я вообще буду признательна, то эти рук права и всякие все, да, работающие программы, если честно, уже немножко напрягают. Ну а тем временем мы на заднем колесе приехали, пол трассы, наверное, занимает, ай-яй-яй, вот она, блин, трасса вот эта не моя, не, тоже не любимая, не получаешь медальку в конце. Я думаю, ребят, на сегодня все. Ставим пальчики вверх, подписываемся на канал, обязательно делитесь нашими видео. Всем пока-пока.